Я всегда говорю спасибо тебе за то, что ты нас радуешь А мы пойдем на огород Мы давно с вами на нем не были Покажу вам, друзья, виноград Внук ждет Уже наелся малинки Всего уже хочется винограда своего, не с магазина. Это малина. Красный уже наелся, хочется желтой. Желтая она сладкая. Я всегда, пока с вами хожу, провожу вам экскурсию по моему. И саду и огороду и цветам но именно когда по огороду набираюсь витаминов я надеюсь что с кем-нибудь с вами мы встретимся может быть с Еленой обязательно вам проведу экскурсии Посмотрим, какой будет период времени тогда. Ну нечего. Главное, чтобы был мир и жизнь. И показываю вам. Вернулась опять в эту сторону. Эти помидоры прекрасно подходят для салатов. Они сочные. Сладкие, очень вкусные. Я заметила, какие бы вы помидоры с рынка не брали, и в рынке, ну про, о магазине вообще не говорю, потому что в основном они срывают и везут зеленое, и оно не сочное все. На рынке то же самое. Все, что готовится на продажу, никогда спелым не вывозится. Какие бы вы не брали Сейчас о помидорах, потому что огурцы пошли уже у нас свои, а сейчас я говорю о помидорах. Какие бы ни брали помидоры, все равно они не будут такие вкусные, когда ты пойдешь и сорвешь сразу с грядки. И еще заметила, если ты с грядки сорвал и положил в холодильник, тоже уже будет не тот вкус. Поэтому некоторые французские рестораны делают у себя на крыше огород. А здесь что-то заболело и уже выздоравливает. Вот. Угу. Ну, пока не будем его трогать. Наша земляника есть или нет. Посмотрим. Земляничка уже все отошла. Всё. Готовится к следующему урожаю. Вчера я не успевала сзади детворой смотреть. Все-таки мы не такие быстрые, как они. И вот смотрю, и яблоки любит внук. И маленькую и то, и все. Ну, не успели ему ничего. Подрастет. Будет сам бегать уже. Я когда-то любила бегать у бабушки по огороду, сама тут там, тут там что-то. Сейчас хочу подойти к нашему помидору 1700. Помним? Кто только недавно, расскажу сейчас, а пока покажу вам. Спеют. Уже есть будут не с рынка, а свои. Немножко заболели. Какая-то болячка есть. Надеюсь, что не фитофтора, но обрабатывать не будем. Не будем, это наша химия не хотим.